Здравствуйте, мои разумные друзья. С вами Сергей Иванов, и я продолжаю голодовку Samsung. Чего же так все официально, да? Ты еще фуражку одел, да, там погоны? Я тут хорохорюсь, но уже больше 75 дней голодаю. Ребята, голодовка продолжается. Я пишу обращение во всей инстанции. Потом все расскажу. Я все-таки хочу, чтобы меня президент Samsung, самой компании Samsung, сам президент Samsung меня все-таки выслушал. У меня только добрые намерения. Что-то я сказал-то как-то, что-то нет, <клес> у меня только добрые намерения, О. поэтому голодовка продолжается, тяжело, с каждым днем все тяжелее и тяжелее, как вы знаете, 75 дней я не беру, конечно, экстремальные условия, когда война и другие, там, катастрофы, моменты, когда люди вынуждены просто голодать, но тут немножко другой другая ситуация. Я все-таки объявил голодовку, а не голодание, а, поэтому если в обычной ситуации цель человека выжить, и он ищет всякие пути, чтобы найти еду и где-то дольше у него длится этот период выживания, чтобы не умереть. Вот. Вообще-то в нас это заложено Но это не для Этой темы За 75 дней Более 75 дней голодовки я очень много чего Понял о своем организме Поэтому с удовольствием поделюсь Если выжил. А чтобы я выжил Ты можешь мне помочь А сделать это очень просто Просто перейди по ссылке Почитай там внизу там, не, Вот так не надо да просто внизу почитай, что нужно сделать. А если ты смотришь видео э, э, там, где нету описания, есть вначале, э, как выглядит заставка этого видео, набери в интернете название видео, ты его найдешь. И там, скорее всего, будет описание. Э, либо, либо, либо... Э, э, А, ну ты найдешь это видео, там будет ссылка на это видео. Скопируй ее, перейди на официальный сайт компании Samsung, там есть раздел написать письмо президенту Samsung. Это они скопировали Apple. Там же можно написать Тиму Куху. Ну вот они схитрили или не схитрили. Ну, в общем, я не знаю, кто у кого, что с сделал, э, но э, есть такая тема. впереди вот, по ссылке, потратишь две, раз, два, две минуты времени заполнить там простую форму. Когда телефон будешь указывать, плюсик не пиши, иначе будете тебе писать чушь. Это просто позор. Написать президенту письмо такая... Гадкая форма, такая недружелюбная, ну это вообще жесть. Но ну, это тоже надо менять, но ну, там не чешутся, понимаете, в чем дело. Вот. Но мы их расчешим, как я себе бока расчесал от голодовки. Я вам показывал, чтобы посмотреть, впереди приду... Посма... есть соответствующее видео. Вот. Так, впереди по этой ссылке, ты потратишь 2 минуты, заполнить форму. Ставь эту ссылку на первое мое видео, там все я высказал, что чего я хочу и почему, что да как. О, ух. Вот. И напиши, пожалуйста, пожалуйста, уважаемый президент компании Samsung, ответьте или отреагируйте на это видео. Не надо роботов корейских присылать Сергею Иванову, чтобы они стояли у меня под окном. И что-то там по-корейски говорили. Шутка. <с> вот. И отправьте это письмо. Потому что я там заблокирован. Samsung меня заблокировала. Я написал всего лишь одно вежливое культурное письмо президенту. Я вынужден это сделать. Почему? Я все рассказал в первом видео. <с> вот. Вот так ты спасешь мою жизнь. Президент Samsung не ответит. Я с вами поделюсь, что он не ответил. Вот. Ну вот как-то так. Сейчас, кстати, знаменательный момент. Я сейчас при вас покушаю. Прям при вас. Это, ребята, 75 дней моя еда. Вода. Обычная вода из-под крана. Да, ребята, у нас в Белоруссии в большинстве мест очень классная вода. Есть, конечно, ух, но мы с этим разберемся. Я ведь иду в депутаты парламента. Сергей Иванов, твой разумный депутат в парламенте так что переходите на другой канал ох там будет горячо батька держись шутка не то что батька держись это не шутка но там все будет разумно советую и бочебесом и я батькам посмотреть что там будет интересно Продолжаем нашу тему, ну, только что, как вы видели, я перекусил, извините, это не некультурно, невежливо, у вас там слюни потекли, тоже воды захотелось, ну, как-то так. Я вам обещал рассказывать <сыпь> правду, что происходит с моей голодовкой, поправлю окуляры. Вот. Э -э продолжаем тему. Из превью, из названия видео вы уже поняли, догадались, вам не интересно, вы выключили, ай, одно и то же все, и ушли. А ты послушай! Смотреть нечего, я говорящая голова, да, как это... Э, категория, да, говорящая голова. <как> Но уж извините, не Спилберг, спецэффекты, это... <как> вот. Хотя не есть, есть спецэффекты. не успел переодеться, палец не оторвешь от экрана. Вот. Ладно, шутка, поехали. Ребята, я хорохурюсь, конечно, но так-то реально тяжело. С... Проблемы со сном начались. Это секунда врезка такая. Там... Ну, я же вам обещал, это не этот плащ Ярославный. Да? А... По ночам стал просыпаться, я уже снимал про это видео, немножко дополню. Просто чаще стало происходить это. Помните, ну не помните? Ладно, посмотрите. Не буду говорить. А то, значит, ситуация такой, что сердце становится все больше и больше, а ручки, дошки, короче и короче. Кто не посмотрел, то видел, а он не поймет о чем. И голова все меньше и меньше. О. И ты, ты, и ты прям чувствуешь, как сердце ты просыпаешься от чего просыпаешься? Не ужаса никакого, просто ты просыпаешься от того, что сердце как бы засыпает. Сердце засыпает, ему очень тяжело, ему у него слабость, ну ну сжимает, старается и э, старается спасти мой организм. Поэтому подписывайся. Смотрите видео, делитесь этим видео, сделайте, что я просил вначале. Не знаю, чем закончится эта голодовка. Вот реально не знаю. Может быть, меня завтрак. Видео нет, нет, начнете. А где этот Иванов, который там замутил всю эту кашу? А нету, нету Иванова. Все. Подох собак. На радость компании Samsung. Вот, ну как-то так, но будем двигаться дальше. Вместе мы сила, поэтому, пожалуйста, сделай, что я просил, и мы расшевелим эту, эту трясину Samsung. И, кстати, спрашивают, не все, многие спрашивают, что ты компании Samsung прицепился? Ну, Во-первых, я пользуюсь этой продукцией, это раз. Есть печа... не очень хороший опыт Вот про, поэтому, про это я и хочу поделиться ну, Не просто там высказать А мне там это Я хочу еще предложить что-то Разумный человек Всегда критикуя что-то предлагает В этом и есть смысл Разума, развития, выживания Понимаете, в чем дело? А критиканы, они их много Ну поболтал ты, ну рассказал про проблему Ну расскажи, как ты не просто Нужно озвучивать проблемы, но всегда нужно свое видение. Вот что бы ты конкретно сделал, чтобы изменить. Типа там, а я на коня шашкой там, ух, это не решение проблемы. Нужно конкретика. Спустила колесо, ой, колесо спустила, э, мы дальше не поедем. А, что это за дороги, что это за гвозди валять, что это за колеса э, иностранные, белшину надо покупать и так далее, все. А ты просто возьми. И поменяй на запаску Или подкачать. Может там просто спустила. Дырки нет И двигайся вперед дальше Ух, меня прет, да? Голодовка <сос Voices> Она такая Не, у каждых по-разному У меня так Тем более, видите, я, по вам соскучился Снимаю видео Вот Так что вот как-то так Ну ладно, теперь переходим повар Samsung, да? Значит, после того, как у вас у меня у меня выключился желудок, это где-то там 14, по-моему, день, 15, ну, я посмотрел, у всех так срабатывает эта тема. Вот Желудок выключился, то есть за 14-15 дней желудочно кишечный тракт. Человеческое тело очень разумно устроено. Спасибо, хвала тебе, Создатель, Творец, Бог Аллах. Называйте, как хотите, кто во что верит. Но оно очень разумно создано. И буду напоминать всегда, когда будет подходящий повод, а сейчас это повод, наше тело. Это скафандр для нашей души. Нет скафандра, нет души на Земле. Душа наша может что-то выполнять свое предназначение на планете Земля, только имея тело. Нету тела, нету дела. О, нет души, ну вы поняли. Это так же, как нельзя без скафандров в открытый космос выйти что-то, там антенну подкрутить, там, я не знаю, там вот, самогонный аппарат выключить. Вот. Ладно, <смех> вот так и здесь. Поэтому берегите свое тело. И тело так устроено, разумно, ну максимально само само пытается выжить. И то, что мы доводимся до такого состояния, ну сейчас не про меня, а вот смотришь там как что происходит, это наша наша с каждого личная вина, вот. вот. Тут борьба идет, понимаете? Опять же, творец дал нам разу. Вот человек может, я не знаю, он может все что угодно, что угодно достичь, все что угодно сделать. В этом вся и сущность. Мы по образу и подобию созданы, да? Говорят, о, это религия, не, ребята, в, в святых книгах очень много разумного взято, разумного, поэтому это не просто религия, так устроен разумный мир, так устроена вселенная, вот. Ладно, Бл опять длинное видео получится, поехали дальше. Ситуация такая: как только выключился у меня желудок, про это никто не пишет, я вам рассказываю. У меня конкретно у меня включилось желание, тяга, как вы думаете, к чему? Готовки. Лак? готовки готовки там кошеварить и так далее вот и вот представьте вот когда вы э, там э, на диете там или голодаете недолго там там есть интервальные голодания у вас постоянно вы смотрите еду слышите приду запахи ощущаете и у вас постоянно тянет покушать съесть это После того, как у меня выключился желудок, у меня нет желания съесть это. Все остальное присутствует. Я вижу еду, я наслаждаюсь ей, и я наслаждаюсь еще больше, чем когда вот просто там на диете или на диете тупо хочется пожрать. Я вот читаю люди, я не могу остановиться. Здесь наоборот, я кайфую от вида еды, но желудок не ху. Да, круто, да, классно. Да, он может ручать. Он сейчас у меня ручит. Я ем Паду. воду. воду, воду. Извините. Пересыхает в горле по понятным причинам. Нет, я не бухал. Алкоголь. Ну, это в других... Смотрите, тест на алкоголь. Ух ты Б, Сам не ожидал. А, ладно. Так, защита. Смотришь на еду, ты вот ты прям получаешь удовольствие если ты слышишь запах еды реальный там ты получаешь вот еще больше ароматов вот говорят человек когда теряет какие-то чувства там вот, ну, зрение там слух у него обостряются другие чувства да? вот так и здесь приходит. я как бы ничего не потерял но я не ем да? А, потерял, я сейчас еду по-другому воспринимаю. Я не ем, но, послушайте, ситуация такая. А, значит, я кайфую от этого, а есть не хочется. Ну, тяга готовки, тяга накормить все своих близких, друзей, знакомых. Ты не просто их хочешь чем-то удивить какими-то блюдами, но еще хочешь им порции положить... Как будто это, знаете, вот как это, значит, вот ты кладешь порцию, все-таки, ты что, обалдел? Зачем? А ты такой, говоришь, да, что-то начинаешь думать, а потом в голове, ну, вот я потом думаю, как так, а потом понимаешь, что ты кладешь свою порцию еще рядом для того, кого ты хочешь накормить, двойная, да? Вот, это как-то так, хотя ты это не съешь, не ешь, и потом приходится там половинить и так далее и думаешь мне человек не наеться то есть такие то ощущения вот и и и э, значит отсюда появляются скажем так две проблемы значит первая проблема твои близкие за 75 дней друзья начинают на тебя искоса поглядывать они не знают про жесткую голодовку ну, ты говоришь, что я на диете, я отдельно питаюсь, туда-сюда, то есть такая, да, при диете отдельно, я читал, люди отдельно питаются, чтобы не было там соблазна и так далее, потому что тяжело держать. Вот, поэтому это прокатывает, проходит, пролетает, воспринимается. Вот, ладно, вот, значит, они начинают, Волнеть, толстеть, то есть то, что у тебя уходит, а я теряю, напоминаю, уже доказано мною, мое тело теряет в сутки от 400 до 500 грамм живого, живого еще, Веса, ребра стали Про покиньте, я уже чувствую ребра, да, вот, грудь подвисла, да, я обещал вам правду, да. Позже, все будет позже, сравним, какой я был и какой я стал, какой ты был, такой ты и остался. Этой песни не про мой случай. Вот, так вот, слушайте, они начинают просто избегать, потому что понимают, что отказаться как бы сложно, что ну что ж такие порции, да? кладешь там и так далее, да, ну как-то, ой, я уже поел, я, ой, что-то я не хочу, вот, ну или когда это такой, ну, пожалуйста, пап, ты уже не обижайся поменьше клади туда-сюда, накладывай еды там все, вот, а самое интересное, еда стала, ты готовишь еду, она еще та не съедена, а ты уже готов, вот все, ты увидел рецепт какой-то, ты приходишь, готовишь его, да, и значит, Получается, то не съедено, это готово, вкусно, свежее, а это не в морозильнике, а в холодильнике тоже уже под вопросом, как что-то. Все, поэтому я вот я говорю попозже в другом, это уже другая тема, как вот, питаться разумно. Есть интересные идеи, поэтому под, подписывайся. Если выживу, будет очень интересно. Вот я буду делиться своими это люди и блоги тема да О, значит э, с первой проблемой мы я рассказал вторая проблема я не знаю может даже на и первая вторая ну в общем решайте сами э, в чем э, вторая проблема учитывая что как только выключился желудок вот э, у меня значит я перестал воспринимать вкусы, то есть язык выключился. Звуки. Э, звуки э, вкусы стали более приглушенные. То есть сахар стал менее сладкий, соль стала менее соленая. Э, вообще, в общем, все. Я пробовал, есть я не могу. Я могу только языком коснуться до какого-то продукта и про вкус продукта совсем иной, то есть я когда закрытыми глазами, если что-то, какой-то продукт приложить и провести слепое опознание, прям как следователь загнул, вот, если так сделать, то по ощущениям, э, ну как бы, наше тело, это как бы мозг все это обрабатывает картинку, два глаза совмещает, ну понятно, биологии не будем но в этой ситуации я понимаю что мой мозг пазл вот этот который недостающий то есть грубо говоря если это пятно восприятие вкуса то сейчас там какая-то какой-то процент минимальный да? вот И то все остальное просто мозг он да эти кирпичики докладывает, чтобы я приблизительно понимал что это лимон это там кусок мяса значит э, сахар соль и так далее так вот в чем проблема поначалу я тупо пересаливал и пересолаживал переслаждал перенаслаждал еду хотя написано в рецепт в рецепте приблизительно написано сколько чего нужно но как вы понимаете вкусы приблизительно у всех приблизительно как говорится, вот вкусы у всех разные, поэтому я не ну, сильно соленый, сильно сладкий, как бы не принято значит, в моем кругу употреблять такую пищу. Да? Ну, не, не любит средней солености, там даже чуть-чуть ниже средней солености, чуть-чуть ниже сладости. Да? Вот. По этой причине было, первое время были такие проблемы. Я сколько не пытался, вот так, бесполезно, это не работает. Просто я начал уменьшать дозы. Потому что досолить просто, досахарить Есть, ну, теряется целостность. Если досолить можно продукт, то значит досолодить его довольно-таки проблематично. Он изнутри будет. Одно снаружи другое, то есть немножко не будет терять целостность. В этом вся фишка выпечки там, и так далее. Вот. А, значит, вот такие вот две проблемы. И вот с этой готовкой. Значит, теперь, значит, любимый, любимая передача это кулинарды. Да чего же я упал, ⁇ -мо ⁇ Значит, одно из-за того, что... Вы просмотры, если есть, когда есть свободное время вот этих кулинарных передач, я начинаю понимать, как работает продукт, как он взаимодействует с другим продуктом. Поэтому готовка, ребята. Ну, во-первых, девчонки, девушки, женщины, вы же знаете, что лучше повара это мужчины. Да. Вот. Ну, мужики, кто не готовит, ну, у них там мясо, там, знаете, да, там мангал, шмангал там. Прошман, а, но это не вот, значит пар... мужики в этом специалисты, да, вот, поэтому значит, когда вы начинаете понимать как вот это все, то есть, например, есть грубо говоря, рис, он вот работает так, если не выполнять эти простые правила, это будет не рис, там Бог знает что, и начинается вариации, значит, из риса можно сделать и такой продукт и такой продукт, воды ты чуть добавил, убрал там. Слил там, ну, нюансов всякие, можно из одного... В общем, грубо говоря, вы открываете вот вот что у вас есть. Из этого можно сделать разумное, полезное питание. Не питание. Еду, разумную, полезную еду. Из любого продукта. Она будет м -м, как вкусная и так далее. Вот, не обязательно покупайте эти коробки. Купи и клету похудеть. Твоя же... Твоим инс... инста... инста инста, инста... Как же ее там... Ну, в общем, поняли. Инста прямоугольник. Значит, он похудеет там, уменьшится, хотя многие наоборот его там увеличивают. Вот. Есть, есть вот такая тема. И чем больше ты понимаешь, тем... Э -э ты уже до автомата, да, у тебя блюдо, например, ты захотел что-то изменить, ну, новое какое-то блюдо сделать. Продукты те же, а у блюда вкус другой. Ощущения другие. Я не могу, конечно, передать, но я так предполагаю, что это по-любому, ну, что это по-другому воспринимается. Там Тот же рис, можно кучу блюд сделать, там будет так, так, так, и все они будут разные, и каждый, и каждый на следующий день человек будет кушать тот же рис и говорить, слушай, как вкусно, то есть не будут это, опять это три туда-сюда. Вот. С макаронами там и, и так далее, там мясо, там жареное, пареное, картошечка, бульбочка тоже там ух, жареное парень, жареное пареное, значит, запеченная, перебрен... перебранная Александром Григорьевичем Лукашенко. Там, ну, в общем, блюд много можно сделать, ну я вам не открыл скажем так, Америку, Америку не открыл, да, но про Техас мы не забыли, и, и, и Троебалтию, на этом все, видео получилось длинное, извиняюсь, я до сих пор жду ответа от президента Samsung, меня там заблокировали, поэтому сделали то, что я просил в начале, до встречи! Спасибо за что смотрите. Подписывайтесь. А, за донаты спасибо. Приятно. Приятно. Да. Ваш Сергей Иванов. Нет, Сергей Иванов, твой разумный депутат в парламенте. Голосуй. Для начала подпишись. Вот теперь все.